Хочу обсудить с вами несколько нашумевших новостей. Новости разные, но в их подаче меня раздражает одна и та же вещь. Вот смотрите, недавно все обсуждали, что в ЗАГСах запретили смеяться. Не совсем запретили смеяться, но подавалось именно так, обсуждалось именно так. И для сравнения совсем-совсем-совсем старая новость, когда Оскар сказали, что будут давать столько фильмов с чернокожими. Опять же, там не совсем так, но это не важно. Подавалось и обсуждалось примерно так. Что вообще между этими двумя заголовками? То, что мне поебать. Хорошо, объясню чуть-чуть мягче. Возможно, кому-то очень важно участвовать в торжественных церемониях в ЗАГСе. Насколько я понимаю, там речь была именно о торжественных церемониях. Вряд ли они для кого-то являются прям обязательной, такой навязываемой услугой. Возможно, кому-то очень интересно смотреть э, Оскар. И следить, какие фильмы получают Оскар. Но... Это вряд ли для кого-то, опять же, обязательно. Правила, которые обсуждаются в этих двух новостях, не являются обязательными, по сути, ни для кого. Тебе не нравится услуга, которую предоставляют ЗАГСы, идешь в другое эвент-агентство. Тебе не нравится, какой топ-10 лучших фильмов года составил какой-то YouTube-канал или какой-то Оскар, ты э, отписываешься от канала и смотришь в другом месте. Или не смотришь, сам фильмы смотри. Эти новости могут быть интересными, забавными, но в них нет чего-то такого важного, влияющего на нашей жизни, такого политического. Если все-таки есть для тебя, если они влияют на твою жизнь, ну, например, ты считаешь, что Голливуд захватил мировую культуру, и ты не можешь не смотреть фильмы, которые получили Оскара, ну, такая у тебя точка зрения, имеет право на жизнь, но тогда политика произошла раньше, когда он захватил, а не сейчас, когда в самом Голливуде что-то поменялось. Это как разница между фоткаться в храме и фоткаться на фоне храма. Если за фотки на фоне храма тебя осуждают, налагают на тебя какие-то ограничения, когда ты фоткаешься на фоне храма, это да, посягательство на твою свободу фоткаться где угодно. Но если ты фоткаешься в храме, я не знаю, запрещено там фоткаться или разрешено, но так или иначе это какая-то организация со своими правилами, и на большинство людей, ну я надеюсь, на большинство адекватных людей, правила внутри храма вообще никак не распространяются. Я не знаю, что там, и живу спокойно своей жизнью. Может быть, конечно, запрет или разрешение фотографироваться внутри храма тебя касается, потому что храм воткнули на месте сквера, и ты с этим не согласен. Был сквер без правил, появился храм с правилами. И этот запрет — это всего лишь одно из проявлений проблемы. И ты с этим не согласен с самого начала, и продолжаешь быть несогласным на этом примере. Но политика произошла раньше, когда этот храм появился если ты в обычное время с этим не споришь, если ты считаешь, что эта организация имеет право держать здесь свой храм, то ты не можешь спорить с тем, что у этой организации внутри поменялись правила. Какое тебе дело? А то странно получается. Я не против того, что тут стоит организация со своими правилами, если эти правила совпадают с моими. Как сказал бы Генри Форд. Ну, мы тогда не лучше Путина. Потому что мы тоже лезем в то, что происходит в каждом храме, что пишут на каждом сайте, что снимают в каждом фильме, что говорят в каждом стендапе. Но мы же должны быть лучше Путина. И такие новости нужно читать под другим углом и писать желательно под другим углом. Нет никакого события в том, что что-то запретили в какой-то организации, если мы раньше давали право этой организации вообще существовать и иметь правила. Это пока были новости, где организация не лезет в нашу жизнь, но мы зачем-то обсуждаем ее правила. Бывают и более тонкие моменты, когда организация действительно лезет в нашу жизнь, что-то навязывает, но мы все равно почему-то обсуждаем ее правила, а не то, как она лезет в нашу жизнь. Вот иногда, если какой-нибудь деятель, там, политик заявляет, что он э, верующий, то ему говорят, соблюдайте вашу Библию, соблюдайте ваш Коран. Хотя, какое нам дело до того, соблюдает ли он ту книжку, которую он э, искренне или неискренне э, считает для себя какой-то важной или неважной. Кадыров похитил женщину, и все такие, это, это, это, это, в исламе, в Коране нельзя похищать женщин. Да мне поебать, что там написано в Коране. У меня внутри написано, что людей нельзя брать в заложники. Если у кого-то написано, что людей нельзя брать в заложники, а он берет, я его осуждаю. Если у кого-то написано, что людей можно брать в заложники, и он поэтому берет, вот, и справка у меня, то я тоже осуждаю. Представляете? Он может действовать по своей книжке, по чужой книжке, на зло всем книжкам, вообще без книжек. Он может считать себя правым, считать себя неправым, раскаиваться, не раскаиваться, мне без разницы. Важно, что он делает. Когда мы, как общество окружающее, видим какого-то мудака, мы сразу говорим, что он мудак. Мы не ждем, пока он по какой-нибудь своей книжке самоидентифицируется как мудак. И мы также не ждем, пока какой-нибудь преступник по своей собственной книжке, по своему собственному уголовному кодексу самоидентифицируется как преступник. Нам не важно, что там у преступника в голове, нам важно, что он сейчас творит и что нам с этим делать. И последняя новость на сегодня. Путин возлагал цветы на кладбище, и в это время на кладбище не пускали людей. В том числе 89-летнюю старушку. Какое горе! Какое нам дело до этой 89-летней старушки? Кладбище может вас беспокоить, может вас не беспокоить. Я ненавижу кладбище, потому что я ненавижу вообще заборы в городе. А кладбище это прям самый страшный заборный кошмар. Там много маленьких заборчиков, огражденные еще одним большим забором. Я в Нижнем Новгороде жил возле кладбища, я его ненавидел исключительно потому, что это был большой забор, который нужно было далеко обходить. Что там внутри кладбища, меня не интересует. Если бы этого забора не было, то все культурные мероприятия, сквозь которые я мог бы срезать, меня не волновали бы. То есть лично я бы предпочел, чтобы отдельных кладбищ вообще не было, чтобы это было частью парков, где просто иногда зарыта какая-то урна, стоит какая-то табличка, и можно свободно гулять, и ничто не огорожено. Но это мое мнение. Может быть, вас устраивают кладбища, огороженные заборами. Но так либо устраивают, либо нет. Здесь нет третьей опции. Если в обычное время вы согласны с тем, что вокруг стоит забор, то, естественно, иногда этот забор будет выполнять свою основную функцию, как сказал бы Чехов. И иногда заведение будет забронировано под отдельного клиента, и остальных в это время не будут пускать, используя для этого забор. Я не понимаю, почему это событие преподносит как событие, в том числе на так называемом либертарианском СМИ. Мне кажется, либертарианцы должны сразу смотреть на то, что э, изменение властных отношений не произошло. Была территория на которой, естественно, могут быть какие-то свои правила. На этой территории временно или постоянно, я не знаю, изменились правила, что теперь для Путина там все перекрывают. Окей. Насколько я понимаю, никто не шатал там забор каждый день, никто не был не согласен с наличием этого забора. Значит, все всех устраивало. И выносить в заголовок, как какой-то важный элемент истории, 89-летнюю старушку тоже неправильно. Ну только если она сейчас не станет лидером протеста, если она не скажет, что «Я всегда хотела, чтобы мы, горожане, могли ходить, когда хотим, хочу снести этот забор, этот приезд Путина был последней каплей, сейчас я...» Вот этого же не происходит, насколько я понимаю. Значит, новости нет. Во всех новостях, которые я сегодня привел, Ничего бы принципиально не изменилось, если бы изменились внутренние правила организации. Ну, с Оскаром понятно, он и так ни на что не влияет. Если бы в ЗАГСах разрешили смеяться и запретили плакать, или запретили плакать, или обязали плакать, тоже ничего бы не изменилось. Важно, что вам навязывают какие-то правила поведения, и вам на это либо плевать, либо не плевать. Если бы внутри храма поменялись правила и разрешили или запретили фоткаться, я не знаю, как там сейчас, это все равно никак не влияло бы на судьбу людей, которые фоткаются снаружи храма. Важен тот факт, что какие-то правила распространяются на них, а не то, какие именно это правила. Если бы Путин на кладбище такой, эй, 89-летним старушкам можно, идите сюда, тоже бы ничего не изменилось. Потому что проблема не в том, что он запретил конкретной старушке, а в том, что какого черта вообще вокруг него решается, кому можно, кому нельзя приходить если вы вообще с этим не согласны, если вы считаете, что на кладбище может ходить любой сквозь забор если бы Рамзан Кадыров переписал Коран так, чтобы ему соответствовать или Путин переписал бы Конституцию ой, да ничего бы не изменилось если вам вне какой-то организации навязывают правила то неважно плохие они или хорошие, может быть даже они вам нравятся но плохо, что правила навязывают а если не навязывают, ну какое нам дело, можно так просто обсудить, просто над ними посмеяться на фоне Закса.